Как стал быть, ты тут живешь? Да, гром-то Конечно, не царский палат. Ну, конечно же. Но все-таки отдельная квартира. А боярня твоя где? Церковь что ли? Пошли в, гости, в Не Ну, еще рюмочку под Ну что вы, что вы. Меня я не люблю. Меня уважаешь. Господи. Тогда -то пей. Немножко. Стоп, стоп, стоп. Ну, здраво будь, боярин. Будьте здоровы. Фу. Грюшки, цепотка делала. А теперь главная новость дня. Сегодня вся страна празднует знаменательное событие.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 и пускай за ним несется череда Только радостных событий Поздравляю Ваша друг мой, лишь тебя. лишь тебя С днем рождения Поздравляю я тебя С днем рождения Удачи и радости Желаю на твоем пути